Ребят, привет! Сегодня я хочу поделиться с вами очень мощным инструментом, который поможет вам в любой ситуации, которая будет казаться вам неоптимальной, вытащить себя за волосы, как Минхаузен, и сделать так, чтобы вы стали эффективны, что бы это ни происходило, на работе или дома, неважно. Смотрите, мы все равно будем с вами очень часто да, сталкиваться с тем, что наше эмоциональное состояние, наше настроение, наши реальные обстоятельства жизни, наше окружение, наши родственники, да, на, наличие или отсутствие денег будут нам либо помогать, либо мешать добиваться какой-то поставленной задачи или какой-то поставленной цели. Это нормально. Никто не обещал, что будет легко, никто не обещал, что проблемы просто исчезнут. Но, глядя на разные ситуации в своей жизни, всегда можно обратить внимание на то, что ситуации, в которых я чувствовал себя хорошо, был продуктивен, и у меня получалось, они между собой чем-то похожи. И ситуации, когда мне прям дико не везло, и у меня сильно не получалось, они тоже чем-то похожи. Так вот, выяснив это и заметив это, я давно увидела, что, ну, а раньше у меня была такая история, что я думаю, ну, я буду ждать, пока будет подходящее время, или я буду ждать, пока меня посетит муза, или я буду ждать, пока у меня будет настроение. И я поняла, что можно несколько дней ждать, можно несколько недель, а несколько, еще и несколько месяцев, и даже в отношении некоторых серьезных вопросов я могу ждать несколько лет. И, к сожалению от дня в день не сильно меняется ситуация или меняется в худшую сторону. Но когда, допустим, у меня все хорошо, да, и у меня реально пруд дела, у меня действительно, ну, максимальная производительность и все статистики в гору, я настолько решительная и настолько быстрая, кажется, что ты прям на какой-то волне, Тебя действительно несет к цели И все как-то очень быстро ладится И вокруг все складывается И все вокруг помогают Так вот, у нас у состояния есть две крайности Есть максимальное состояние решительности И вот когда максимально производительный человек Он добивается лучших результатов Его поведение можно охарактеризовать В том числе и решительностью То есть когда человек быстро принимает решение Это не думание Это именно быстрое действование и обратная сторона медали, если мы посмотрим, да, как вот градиент от черного к белому, это состояние сомнения. Состояние может быть, а может не быть. Может быть делать, а может быть не делать. Состояние сомнения, если оно долго происходит в жизни человека, может привести к полному замешательству. Есть такая одна из метод, когда говорят, ну мне надо подумать, надо, чтобы каждое решение было взвешенное. Семь раз отмерь, один раз отрежь. Вот, к сожалению, на моем опыте, это приводит только к тому, что человек начинает еще больше сомневаться, еще больше оттягивать свое решение, и в какой-то момент он попадает в полное замешательство, потому что он начинает собирать все больше и больше и больше данных, они начинают между собой спорить, и он вообще в какой-то момент ничего не понимает. Если до этого он как-то представлял себе, как двигаться в сторону своей цели, то сейчас он не понимает вообще. И многие из нас, из вас слышали в том числе, что лучше хоть какой-то план, чем вообще никакого плана и полное бездействие. Поэтому я всегда за то, чтобы человек пробовал, потому что абсолютные истины, абсолютные правоты лично я в своей жизни не видела, не знаю, как вы. Поэтому все нужно тестировать, абсолютно все нужно пробовать. Так вот, если максимально производительность у нас характеризуется решительностью и отсутствие производства у нас характеризуется сомнением, то есть когда человек откладывает, сравнивает, взвешивает, берет время на подумать, берет тайм-аут какой-то или что-то еще, в этот момент он не производит. Вот момент, когда человек действительно быстро делает и быстро реагирует, он умудряется в одну единицу времени или в один световой день запихивать как можно больше дел. И на самом деле, если мы с вами посмотрим на время, то мы это время создаем. Если ты целый день пролежал по, перед телевизором на диване, посмотрел телевизор, тебе кажется, что это очень короткий день. Если ты в течение дня сделал 5 задач, то это вот какой-то другой день. Если ты в течение дня сделал 50 задач, то это очень длинный день. То есть мы изменя, измеряем время все равно изменениями в, настоя... ну, в материальном мире. Да? То есть что-то изменилось. Я был здесь, теперь я здесь. Я была одета в это, теперь я одета в это. А у меня не было чего-то, теперь у меня это есть. Я не знал, как это сделать, теперь узнал. То есть чем больше действий с конечным результатом мы совершаем в день, тем больше времени у нас есть, потому что мы можем создавать время. А еще есть очень интересное определение слова «волшебство». Волшебство – это когда что-то делается в очень короткий промежуток времени, что нелогично со стороны других людей. То есть, если, например, кто-то считает, что, я не знаю, там, борщ можно сварить за, там, 20-30 минут, да, кто-то, ну, я даже не знаю, сколько варится борщ, простите, но, допустим, сделать это, там, за одну минуту, да, то это будет чудом, это будет волшебством. К чему я все это рассказываю? К тому, что есть очень крутой инструмент, как вытащить себя на максимально производительный уровень. Потому что непроизводительный уровень, состояние сомнения, оно сопровождается плохим настроением, оно сопровождается вялый, вялым телом, недостатком энергии, недостатком мотивации, нежеланием что-либо делать, постоянной ленью. То есть это вот все совокупно вместе. Решительность сопровождается большим количеством энергии, хорошим настроением быстрым а, умственными решениями, да, хорошей продуктивностью. И а, когда мы вытаскиваем себя наверх, то мы получаем не один бонус, просто решительность или достижение цели, мы получаем сразу весь пакет бонусов, который там, так скажем, на этаж выше живет. Поэтому самое мое успешное действие, которым бы я хотела с вами поделиться, это насильно сделать себя решительным. Вот в тот момент, то есть когда вы... Каким-то путем, например, то есть вам нужно, например, поднять настроение, допустим, там утром вы проснулись, и вы увидели, что под домом у стоит автомобиль с большим бантом, и ваше настроение поднялось, и в этот момент вы будете автоматически действовать решительно, то есть первостепенным было то, что ваше настроение поднялось, а потом вы стали решительным, попробуйте по-другому. Потому что на ва ваше настроение может подняться, может не подняться. Особенно, если мы ждем, что кто-то со стороны или что-то со стороны должно поднять наше настроение, сделать нас эффективными, дать нам энергию и заставить нас двигаться. А давайте попробуем иначе. Если хорошее настроение равно решительность, и они как подружки идут в паре, так почему бы не стать насильно решительным? Через лень, через боль начать... Что это делать? Решительно. Не заниматься думанием, а быстро принимать решение. Не задавать вопрос, как я это сделаю, а начинать это делать. Не задавать вопрос, там могу я это или не могу. Принимать решение, что могу, и опять начинать это делать. То есть вначале делать и не думать. И начнет все потихонечку, потому что, поймите, это как... Ну, подружки, соседки, которые вместе ходят, то есть успешность, быстрота, скорость принятия решения, ответственность, дисциплина, хорошее настроение, продуктивность, они все вместе. Вытаскивая себя на этот уровень по одному параметру, вы получаете весь бонус, который сидит наверху. Поэтому попробуйте насильно сделать себя решительным очень быстро и прямо сейчас. И тогда вы станете Энергичнее, продуктивнее и энергии у вас будет больше. Это видео я посвящаю в том числе тем ребятам, которые сегодня, как в очередной раз, есть у нас сомневающиеся на курсе, те, кто не знают делать не делать, сделали первый шаг и потом из решительности их одолело сомнение. Вот не позволяйте, знаете, сегодня на самом деле, какие соседи у сомнения и что вы на самом деле. Себе приобретаете, оставаясь в сомнении. Сделайте себя на это сильно решительным, и вы станете счастливым, продуктивным. И у вас будет хорошее настроение, море энергии, и у вас начнет получаться то, что, как вам казалось, практически невозможно. Успехов вам!